Всем привет! Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Просто чтобы в дискорде в самом отключил вот эту приглашение, чтобы Я оно чему, было... Чего? Ты обосрался О, опять? У меня краки Ах, эти Пронесла. Так знал. Падай где-нибудь, лежит там. Ага, я, я его в себе подержу нахуй. Зачем мне там? И вы весь мутик заберете. Не исключено, бля. Да, да, не исключено, но я знаю, что не исключено, бля. Я-то знаю, да-да. Вс равно ты не выдержишь. Выдержи. Чаг, говорит, проверен, да? На <смех> стриме будет лучи. Твой конь едет вперед. Даже задом наперед, как я. Опа, я Пошла! И я на коне, нахуй. <смех> задом наперед. Все, все как получится? Просто я щас пойду, вы сюдим пизды получу. Он умереть просто хочет, быстренько чтобы сходить. Кракена. На волю, блядь. Пришло время. Выпускай кракена. ну ой, 24 заебись, как раз 8 x Ой, Я к иду. Я пошел такой. У меня сковорот. А у блядь. отлично. Прошник. Где? Нет, он, он один был, Ой, он слева, сразу. там так, вот вот. броню скинули вам, да забрал снизу. А кто, а кто кинул дым? Кто дым кинул? Не мы. Не-не-не, сиди, сидим Мы у нас... На, Мы на горе, нормально все. не Зовы надо у нас никого нету да. Насколько? 355 Да он без каски Без каски он, 300. я ему каплю 300 Где он? Отлично, двоих положил всех положил кто положил мы там зой выходи Ходи, дурак, от зоны сдохни. Это пусть полезно. Не забывай подписываться на мой канал, ставить лайки и жмакать на колокольчик.